Всем привет! Сегодня я расскажу о причинах, мешающих российским предпринимателям стать миллионером, несмотря на очень высокий потенциал. Разрушенные фабрики и заводы по всей России, казалось бы, должны были сыграть на руку начинающим предпринимателям, освободив место для свободной конкуренции. Но не тут-то было. Число легальных предпринимателей сократилось за последний год на 300 тысяч человек, а на оставшихся 5,7 миллионов человек уже заведено 270 тысяч уголовных дел. В таких условиях развиваются только предприятия, связанные с бюджетным финансированием. Во всем мире начинающие предприниматели запускают свой бизнес со стартапов, привлекая множество инвесторов к своему бизнесу сохраняя управление за собой. В России это пока недоступно не только для молодых, но и уже заявившим о себе предпринимателям. Сама идея стартапов в России до сих пор развивается, потому что во многом противоречит устоявшейся психологии. Брать на себя предпринимательские риски и создавать что-то принципиально новое готовы не все, хотя число таких авантюристов постоянно растет. Если сравнивать стартапы в России с США, разницу можно упаковать в одну фразу – в России огромный потенциал для идей и их реализации, но нет условий. В Штатах полный порядок с условиями, но сложно предложить рынку что-то новое. Но при этом общее направление идей в России соответствует тому, что есть в остальном мире. Для нас актуальны те же тенденции, что и для Кремниевой долины или Лондона. Обычно идеи и перспективные направления приходят в Россию с запада. Так было с e-commerce, блокчейном, AI и другими сферами. Это не означает, что российские стартапы вторичны. Наши разработчики могут на равных конкурировать с коллегами из других стран, создавая сервисы и технологии мирового уровня. Вспомним хотя бы язык программирования Котлин. Проблема в том, что инновационная среда в России пока развита слабее. Например, здесь хуже обстоит дело с доступом к капиталу и сложнее обмениваться идеями с сообществом, когда Москву и Калифорнию разделяют 12 часов на самолете, поэтому специалисту легче уехать на запад и запустить проект там нежели пробить глухую стену в России. Теперь выделим главные проблемы, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели. Их всего пять. Первое – это неспособность грамотно поставить задачи. Мало придумать идею, которая кажется перспективной. Как минимум нужно уточнить – не придумал ли кто-то ее раньше, а если придумал, то как она реализована. В России нет культуры доведения малого бизнеса до этапа его развития. А еще многие так очаровываются своей идеей, что не анализируют, кому вообще она нужна, кроме них самих. Даже если вы стартап, то нужно анализировать рынок, изучать вопрос, нанимать людей, понимать, как и что вы будете делать, если все пойдет очень плохо или очень хорошо. Примерно нужно представлять этапы развития и условия, которые для этого потребуются. Знать все о своих конкурентах, либо как минимум представлять их количество на рынке, куда вы планируете входить. Вторая проблема – это бюрократия. Основная проблема вообще примерно всего в России. Новый проект надо зарегистрировать, бизнес хочется вести легально, и вот уже вместо брейнсторминга Очереди в различные организации, заполнение сотен листов документов, оплата бесконечных пошлин. В России почти 200 органов контроля и надзора. Даже если иметь дело с 10% из них, придется тратить время и деньги. Из-за этого не получается полностью честного бизнеса. Люди уходят в тень, а это сразу ограничивает их потенциал и скорость развития. Не лучше ситуация обстоит, когда попытки что-то создать предпринимают крупные корпорации. По сути, любая большая компания – такая же неповоротливая машина, как и государство. Именно поэтому для нее проще приобрести готовую к продаже идею на стороне, чем генерировать ее внутри себя. Третье. Раскрутка. Если полистать новости и актуальные темы для обсуждения в области малого бизнеса, то главными стартапами будут домашние торты и наращивание ногтей. Впрочем, ВД Капитал не готовы воспринимать такие проекты на уровне стартапов. Самые перспективные стартапы России – это компании, предлагающие новые решения в области искусственного интеллекта, компьютерного зрения, информационной безопасности, финансовых технологий. Инвесторы следят, например, за проектами создания беспилотных автомобилей, и развитие систем умного видеонаблюдения, а не за аккаунтами в Инстаграм или каналами в Телеграм. Популярные аккаунты могут приносить прибыль своим авторам, их можно покупать и продавать. Но мы бы не назвали их стартапами, говорят представители ГК Криптонит. Тем не менее, социальные сети – единственный бюджетный выход на аудиторию. В России есть большие проблемы с популяризацией бизнеса. У нас не проводят выставок с резонансом уровня американской ССС. Практически не развита на нужном уровне культура краудфандинга. В итоге аккаунты в Твиттере, Инстаграме и Телеграм-каналах становятся единственным способом рассказать о своем проекте широкой аудитории. Четвертое. Это проблемы роста. Пугающая статистика от Форбс. Примерно 70% стартапов России получают 75-100% дохода здесь же. Боясь и трудности роста невероятно тормозят раскрутку молодых компаний. Кто-то не раскручивается из-за незнания языков, кого-то пугает сама идея дальнейшего риска. Предприниматели тормозят на первом этапе получения прибыли и не рискуют вкладывать заработанные деньги в дальнейшее развитие. Расширение часто требует и более радикальных шагов, например, переездов. Ведь вопреки стереотипам большое количество классных идей в России рождается не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Инвесторы знают об этом и активно следят за тем, что происходит в регионах. Сейчас везде есть инкубаторы, технопарки и акселераторы, которые помогают разрабатывать и выводить на рынок новые продукты. Наиболее активны стартаперские тусовки в Новосибирске и Екатеринбурге. Хотя во многих других городах тоже есть как подходящая инфраструктура, так и любопытные проекты. Новосибирск в середине 90-х был одним из центров офшорного программирования. С тех пор там появились игровой разработчик и дистрибьютор Алавар, справочник 2GIS, трансферная компания eBay и многие другие успешные проекты. Екатеринбург стал родиной СКБ Контур и банка для предпринимателей. «Точка». Эти крупные игроки формируют вокруг себя питательную среду для стартапов, уверены специалисты ГК Криптонит. Пятая проблема – привлечение инвестиций. С учетом всех страхов и препятствий, с которыми сталкиваются стартапы в России, механизм инвестиций становится не просто донатом денег в перспективную идею. Инвестор помогает молодым компаниям развиваться, направляет их, предлагает варианты для роста, и чем раньше начинается сотрудничество стартапа-инвестора, тем выше шансы на то, что идея дорастет не просто до реализации, а массового производства. Создатели стартапов слишком поздно начинают думать о монетизации. Часто такая мысль приходит в голову в тот момент, когда появившийся ревенью стрим уже не может исправить ситуацию. В результате стартап умирает. Мы советуем прорабатывать модель монетизации на старте и начинать зарабатывать как можно раньше. С одной стороны, это создаст молодой компании подушку безопасности, а с другой убедит инвесторов в реальности, технологии и жизнеспособности идеи. Это огромная проблема. По данным Форс, до 71% стартапов в России существуют только на собственные средства. При такой модели деньги либо кончаются, либо раньше времени наступает желание отбить все вложения вместо дальнейшего развития бизнеса. И это на фоне США, где почти 100% стартапов развиваются с привлечением инвестиций. При этом в стартапе очень важно быстро уйти от идеи к производству, потому что при ином раскладе тебя могут опередить. И здесь сторонние инвестиции играют ключевую роль. Предприниматель получает денежную инъекцию и может переходить на принципиально новый уровень развития. Порядки сумм, необходимых стартапам, считаются индивидуально и сильно зависят от отрасли. В общем случае, стартап может рассчитывать на небольшие гранды, несколько сотен тысяч рублей от фондов или инкубаторов в самом начале своего развития. Если повезет, этого хватит на создание прототипа. Акселераторы и бизнес-ангелы обычно оперируют суммами от миллиона до десяти миллионов рублей. Этого может хватить на несколько месяцев или даже год работы компании. Где найти? Специально для зрителей канала «Ты хочешь стать миллионером» инвестиционная компания «Криптонит» занимается поиском и инвестициями в перспективные ИТ-проекты и технологические стартапы в России – и запускает всероссийский конкурс технологических стартапов Криптонипт Стартап Челлендж. Главы крупнейших компаний выберут лучшую идею, призовой фонд 10 миллионов рублей, а также обучение в академии BSG Digital в в Берлине. Если у тебя есть только идея и ничего больше, участвуй в конкурсе и получи свой первый миллион от самых богатых людей России. А чтобы распорядиться им правильно, смотри истории самых богатых людей России на канале «Ты хочешь стать миллионером» и не упусти свой шанс. Ставь лайк, если ты увидел свой миллион, ставь дизлайк, если это не твой миллион и поделись ссылкой в описании со своими знакомыми и друзьями, ведь если они благодаря вам станут миллионерами, они обязательно найдут способ отблагодарить вас. А мы ждем новых подписчиков для которых впереди много полезных историй, как люди уже стали богатыми и как вам выбрать рецепт, подходящий именно для вас.